Раз, на перебежке перезаряжайся Господа, так, вместо автомата пистолет да автомат здесь вообще не катит ну, вообще здесь и не... перезаряжайте четыре вот, года не, мы Я мы сидим это, это, это так не после ножа заведись чуть-чуть Просто в краюшек прикинь. Давай, давай, давай, давай! Ее! Ненавижу тренировочные режимы. Четыре сотых просто по времени. Четыре сотых. Да и вообще звездит. Ч вообще дикак это? Ты же тоже знаешь после этого? А может им контрнеры тоже флешечки кидать? Можно попробовать. Еще один там должен быть в коридоре. Нет. Слева. Шоу. Да я его махнул еще на подходе. А, в, в том коридоре. Выходи. Есть еще тропа. Заряжает. Дробовик очень вот в этом месте только полезен. В остальных местах он. А, а один там застыл, короче, типа он живой, но как не живой. Да, да, да. Ну он как текстура. Саня, ща Я, короче, понял, как эту миссию. Вот здесь коридор быстро проходить этот. Когда турбулентность, надо сразу врываться. Так, так. и там по-моему. Пошел. все? Что все. Не все. Все. Смотри, куда а! Отлично. И чисто. Так, так, перезарядка да. я заряжу что подходим пошло поехало справа не забудьте брать вот он падает так раз два контрмеро получайте все все чисто. чисто а нет еще один это я был бери президента быстрее <связи> <связи> Ходи су... а. быстрее суд а быстрее, суда! Какой мы закончили, алло! А -а -а -а. китайская. Да, наверное. Приготовится. Да. Наверное, там это. <связи> они, наверное, я так понял, если того и пин какие-нибудь первом и все слышь тут калаш валяется прямо серьезно это единственный а иди а с чем ходили по 90 по 90 в 90 да вот твоих ч чё... ⁇ нет у моего сейчас бизон. а у бежит. одного калаша бизон. нет а вот у что а у своих тоже по 90 с голографом, по голографу. Голограф, я лазил. А, им вошел. О! И, Саша, прости, ты просто вылетел внезапно. Еще внизу. Так, низ твой. Иди. Еще внизу. Не-не-не, чувак, тебе ниже. Бизон какой-то неубедительный. Да? Кто? Внизу, что ли? Нихуя не снизу. У меня, по-моему, твой нижний какой-то снял. А я вижу, что наверху. Лазер... Ой, дебать, а внизу Конечно. два лазера. Перезарядка. Бля, Бизон, что-то вообще их не берет. Ведь отвечают. Он, какой то слабый. Так, иду. Блядь, до скопа мосту, Он тебя снизу только пытается. Нет, это я выстрелил. А, -а, а, ты тут уже прошел, сука. я думаю, откуда лазер? Ну -ка, с калиматором. Там внизу один я вижу, подожди. Даже еще один, но увижу. Осколочная! Взорвалась. твою мать. Я кончился. Помню. А, а, а! Перезарядка. Бля! Шаропредвертный Снизу двоих снял с левой стороны Поверху, в центре Наверху в центре. Сейчас, Сань, перезаряжаюсь не заряжаюсь. плечи меня вот потом ко Живи. Я, думал, я тебя забыл? что Так, здесь крыска выбегает, да? Да. Несколько плеч Вы подходите к реактору, будьте осторожнее. Донат. Да нахуй. Правда, гранату возле реактора взрывать, это, на лучше, и... О, у меня патроны пополнились хорошо. Так, обезвлежу. А Высокая Аккуратно, аккуратно, флешечки кидает. А можно просто уходим отсюда, да? Можно не встречаться? Так. Справа аккуратно могут быть. Ай. Ай. Флешка, самофлешка. Ёб твою мать, заебал. справа. Ну конечно, тут же выходит это. Я их убил, я их убил. Ну, Я вас... Как вы заебали. 1, да ты что, я думал, сука, ну курорт прохладнее. Аааа. я здесь. Я убил этого гомбона. Что? Так, теперь у нас самый. Сейчас будет жопа, сразу за ящики прячься. Прям сразу. Вы у нас на инфракрасных Ложись! Кулешки! Ох, пони. Гренки, блин. Спех, закидали фильтру. Еще минус! Еще! И еще! И я им там ашхаба <свест> С правой стороны! И с левой. Блять, никто не поступил, никакой да? Тут нет, тут все без ограничений. Ебать, их О, там в бру... миллиард. Саня, саня, ща. ой ой ой ой Я к тебе подползу я флешечку им кину я ползать я двоих снял и саня сразу за ящик флешки так а у нас еще и осколочные есть твою мать это ты юбки? это я красиво дел. как <связываю> игре на сама грена, она боже. просто срикошетила от тебя куда пополз слушай сань вроде все Вроде, вроде все. Будем надеяться. Атаковать? Да, ему... да ладно. Спускаются. А это сва... это не хуя не свои, Саня. Какого хуя вы не свои, блять? Иди нахуй отсюда, птицы ебаные. Вон он, на вон он наш транспорт, вон он. Я помню что-то подбил, блядь. точно наш. Да присаживайся уже, полетей. Что ждем нас? Сейчас придумал Переговор за ней. Так. Так, по КП мой. А, вот он есть МК-46, можно. О, пулемет, это хорошо. А ч вместо МП5 они пистолеты? А у тебя нихуя себе! Так, надо ликвидировать две цели. Так у тебя есть воде, вот или Но а, я одного-то с него может быть сейчас. А, а, вот. О. Я... Калак, приближаются? Слушай, Мы еще не дали о себе никаких знамений. Минус один. Так, а я так понимаю вертушки Пуста. здесь тоже будут. Силы к А, с рпг да а вот тогда а, а? в укрытие ой меня сняли Помогите! до свидания пашка дали крылышки побрежем. Хорошо, резанулось. а теперь дайте я калаш обратно возьму. Ну, Нифига себе, там что-то. Там еще одна вертушка, Саня. Ну да, он меня отрубил. А больше стингера нету, да? А мне не нужен, блять, стингер, я сам стингер, на. Интересно, здесь еще что-нибудь посмотреть. О, лежит, калаш, блядь. Reloading. а у тебя не было что ли нет, у меня им по пятка была и пистолет ай блять слишком долго целишь чего чего чего чего да все все вроде вертолет не там чувак магазины нагловка лишь. О, блять, ракетные войска сука пробиваться ко второй цели надо вообще пробиться бы куда-нибудь оп нихуя ты рисковый перс о ноги сломали есть вийти о нет, фото нет. сдох сука засел там ай минус ты там на меня пиздомой. А. Ай, Жена, меня Где ты пидлюка. А -а -а. Слышь, лысая башка, дай пирожка. Рана не не Я сказал, дай, дай пирожка, блять. Я их, блять научу, уже сомалийские террористы. Так, иди сюда, я тебя убивать, блядь. Сука, тут входа нет. Ага! Я за тобой, блядь. Я твой смерть. Я твой Теперь душа я А, кто? Ты чё Сука, я так привык от других игр, что пулеметы должно подкидывать пиздец как а тут они в точку бьются Это шкалу в дьюте. Да вот именно, я уж отвык от таких, знаешь, не... Чисто что ли, не пойму? Нет. Опахуярить. Там да, там то есть. Да и не один. минус Алле? Я дошел до заложников. Ребята! Вам пизда. Давай. Теперь нам пизда. Главные ворота! Все, держим оборону. Так, у нас вертолеты. Наши? Нет, не наши. Один вражеский. я за камушки. Сейчас, подожди, сейчас я с ним разберусь. А, черт, меня чуть не завалили. Надо... блять, завалили, Саня! ушла. Их, их там просто мега много. Да я за контейнер за, залезу. Так, я тебя это починю. Да я тебя починю. Успеешь? Всё, прячемся отсюда. Блять, чуть заложников не ебло. Нас. На, На, Мне надо зарядиться. Хулемёр? мне так 35 секунд еще надеюсь больше птичек не подлетит оу оу оу три гранаты это ч ⁇ за нахуй тут творится меня чуть не положили вместе с тобой сейчас. Нихуя вас тут группа туристов -то. Ой, перезарядка. Все, Саша, все, эвакуация. Мы выиграли. Они отступили, когда вертолет пролетел? А -а -а, мы сейчас тут не отступили, тут мир иной.